Будем рассматривать паттерн на росте. Для тренда вниз принципы зеркальные. Первый признак – слабость на подходе к уровню. Здесь главное слово «слабость». Сейчас я не буду подробно останавливаться на определении слабости. Тем, кому это интересно, могут посмотреть мой вебинар «Слабость на подходе к уровню». Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу. Второй признак – формирование паттерна возникает, когда цена пробивает максимум. На схеме этот максимум помечен единицей, а затем возвращается к минимуму 2. Третий признак – сформированный максимум 5 ниже локального максимума 3. Для лучшего понимания посмотрим пример. Если паттерн отвечает всем трем критериям, то ждем ослабления тренда, что проявится как временный разворот или боковик. На подходе к красному уровню сопротивления цена проявляет слабость. Максимум 5 не идет выше максимума 3. А пробой зоны 2.4 приводит к импульсному снижению которая останавливается только на зеленом уровне поддержки. Принципы несложные, и сейчас перейдем к практической части занятия. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги ручка. На выполнении каждого упражнения у вас будет примерно 7 секунд. В конце теста, просумировав баллы, вы сможете себя оценить.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 Ссылка для регистрации в описании к этому видео. Приготовили бумагу и ручку? Отлично, тогда приступим. Посмотрите на график и скажите, отвечает ли отмеченный паттерн всем трем критериям? И если да, то какое движение ожидаем дальше? Один рост, два боковик или три снижения? Задание понятно? Хорошо, тогда начали. Если вы отметили все три критерия на этом паттерне, то могли легко понять, что движение перешло бы в боковик, либо локальный разворот. Второй пример. Задача та же – определить вероятное поведение цены. Готовы подумать? Отлично, время пошло. Обратите внимание, в данном случае локальный тренд перешел к уровню и сформировал паттерн. Смена тенденции была очень вероятна. Третий пример. Готовы? Время пошло. На подходе к уровню цена проявила слабость, а при формировании паттерна максимум 4 пошел выше максимума 2. Все это подсказывал смену локального тренда. Четвертый пример. Приготовились. Начали. Удалось увидеть усиление тенденции. Хорошо, потому что в такой ситуации при усилении тренда цена скорее всего продолжит движение. Пятый пример. Приготовились. Начали. Интересно, кто из вас ждал при таком движении разворота? Напишите об этом в комментариях. Шестой пример. Приготовились, начали. Те из вас, кто ждал снижения или боковика, может поставить себе плюс один балл. Седьмой пример. Готовы, начали. Думаю, многие из тех, кто выполняет это упражнение, обнаружили, что не попадают в направление. Друзья, попробуйте оценивать паттерн строго по критериям, и вы удивитесь, как исправятся ваши результаты. О своих наблюдениях напишите в комментариях под видео. Пример 9. Приготовились, начали! Тенденция сильная, и даже формирование чего-то похожего на тройную вершину тренд не остановило. Мы почти добрались до конца, осталось совсем немного. Десятый пример, приготовились, начали! Если не определили силу при формировании фигуры, то сложно было ожидать продолжения тренда. Все, кто ждал продолжения тренда, поставьте себе плюс один. Друзья, мы на финише, последний пример. Готовы? Начали! В данном примере движение было само по себе слабое так как эта тенденция от одного уровня диапазона к другому. Но еще у нижней границы цена показала слабость, так что смена локального тренда предсказуема. Сейчас самое время просуммировать набранные баллы, и мы переходим к подведению итогов теста.